Прервалась 9 матча победная серия Портленда. Многие считают, что Портленд одна из самых сильных команд на Западе, что как бы теоретически подтверждает эта серия. Но если копнуть глубже, то мы видим, что победы, которые, которые были одержаны этой командой, в основном над командами Восточной конференции, либо над слабыми командами Западной. В частности, дважды была Быгран Денвер, который тогда еще хромал на обе ноги. Дважды был обыгран э, Шарлот, который вообще провалил старт. Была обыграна Филадельфия, Чикаго без Роуза, Газоля и Ханриха. Поэтому из как бы, девяти соперников, пожалуй, только Нью-Орлеан можно отнести, и то с натяжкой, к топовым командам. Поэтому та серия, она как бы нам ни о чем э, конкретно по поводу Портленда не говорит. И у них и основные испытания еще впереди. видео.